Всем привет! Сегодня я буду реагировать на популярные фитнес-тренды из ТикТок и... Я уже просто с нетерпением жду того, что же я там увижу. Тикток — это сейчас, конечно, очень популярная и быстро растущая платформа. Я не исключение могу на ней зависнуть. Знаете, как это открываешь, такой, я буквально пару видео посмотрю, и потом понимаю, что прошло уже два часа. Вот у меня тоже так бывает. И порой я натыкаюсь там на какие-то абсолютно сумасшедшие просто фитнес-тренды, от которых у меня закатываются постоянно глаза, и я я решила сегодня некоторыми из них с вами поделиться и обсудить, что же там так, а что там не так. Долго болтать я не буду, поэтому поехали смотреть тренды. Как убрать жир живота? Неплохой, в принципе, напиток. Я думаю, что... Вкусный ананас, лимон, огурец, имбирь. Нет какого-то волшебного напитка, от которого вы похудеете. Для того, чтобы снижать процент подкожного жира, нужен дефицит калорий. Все. Это доминирующий фактор, который влияет на снижение процента подкожного жира. А напиток ну, выглядит вкусно, но не имеет никакого отношения к похудению. Следующий тренд. Как вырастить бедра. Упражнения, которые она здесь делает, нацелены в основном на среднюю ягодичную мышцу, но если вы посмотрите на анатомию, она находится немного выше, а там, где у нас находятся бедра, там есть напрягатель широкой фасции бедра. Если вы посмотрите, там много соединительной ткани, там есть вот такая вот белая, можно сказать, ткань, которая не склонна к гипертрофии, поэтому как раз таки в области бедер, если генетически у вас нет вот этой круглой формы, вы вряд ли можете что-то сделать. Нет, Нет. Опять-таки для того, чтобы убрать жир, нужен дефицит энергии. Локального жиросжигания не существует. Точно так, как было видео о том, как убрать жир живота, теперь мы видим ролик, как убрать жир с бедер. Локального жиросжигания не существует. Запомните, пожалуйста, жир уходит равномерно со всего тела. Только в случае липосакции вы можете локально убрать жир с какой-то определенной зоны. Кроме того, упражнение здесь практически бесполезное. Оно не тратит большое количество энергии. Здесь нет ни слова об энергетическом дефиците, поэтому, короче, вы поняли. Если вам нравится это видео и вы хотите поддержать мой канал, то ставьте ему обязательно палец вверх, а также делитесь им с друзьями. Опять у нас тут напиточек для похудения, лимончи, водичка. Точно так же, как и с предыдущим напитком абсолютно бесполезно в плане похудения чиа лимон классный продукт лимон это витамин С чиа также у нас суперфуд с ним кстати можно очень вкусные пудинги делать но если мы говорим о жиросжигании то это не имеет с ним ничего общего как сделать просвет на бедрах И интересные упражнения, некоторые из них очень даже неплохие делает девушка, но если вы хотите просвет, но при этом генетически у вас так расположены кости, что этого просвета нет, то, скорее всего, даже если вы похудеете, его и не будет. Мы не можем растянуть друг от друга, поставить на более широкое расстояние бедренные кости. Поэтому здесь вы мало что можете сделать, если, например, генетически вы предрасположены к тому, чтобы иметь этот просвет. Хотя я не понимаю вообще, откуда этот тренд появился и почему все так к нему стремятся. Тогда, в принципе, при снижении процента подкожного жира, возможно, он у вас появится. Тренировки у нас нацелены либо на увеличение дефицита, либо тренировки у нас нацелены на то, чтобы гипертрофировать мышцы. Не там, не там. В принципе, если генетика вам не позволяет, то вам, к сожалению, этот метод не поможет. Вы уже знаете, да? Я обожаю слово детокс, когда его где-то вижу. Ну, ладно, давайте смотреть. Нет, пожалуйста, все, ну хватит, хватит уже с этим уксусом, то у нас, значит, мы ощелачиваемся и пьем воду с содой. Теперь мы окисляемся и пьем воду с уксусом. Что вообще, почему, откуда, ну не надо, не надо, пожалуйста, не делайте это. Во-первых, у вас могут быть противопоказания и можно себе нарушить работу ЖКТ. Во-вторых, ну нет, ну блин, ну никак вам, уксус не поможет похудеть. Про детокс я говорила в одном из предыдущих видео, что у нас есть печень и почки, которые выполняют детокс-функцию нашего организма. Если они не работают, то уксус вам тут тоже не поможет никак. И вообще, мысль о том, что нам нужно от чего-то постоянно чистить свой организм, это чистой воды маркетинговый ход для того, чтобы продавать вам вот эти вот очищающие детокс-продукты. Поэтому, пожалуйста... Хватит. М -м. Это капли для улучшения метаболизма, в составе которых непонятно, что находится, ничего не подтверждено какими-то основательными научными исследованиями, поэтому я бы, конечно, не рисковала такой чаечек пить. Вот, для улучшения метаболизма. Пожалуйста, избегайте всяких сомнительных продуктов. Какое-то, блин, жесткое это видео получается, вам так не кажется? Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там вы можете абсолютно бесплатно получить ноубуший no фитнес-гайд, в котором вы найдете 10 доказательных статей о питании, тренировках, восстановлении, а также бонусом советы психолога о боди-имидже и пищевом поведении. Так вот, избегайте, пожалуйста, всяких сомнительных продуктов. Как похудеть за месяц на 7 килограммов, без ограничений в виде и подсчета калорий. Три приема пищи, завтрак, обед, ужин и пить воду. Это, я так понимаю, что-то приближенное к интервальному голоданию. Не имеет значения, в котором часу вы будете кушать. Если вы будете находиться в энергетическом профиците, вы будете набирать. Если вы будете кушать столько же калорий, сколько тратите, то вы будете в ноль выходить. Если вы будете в энергетическом дефиците, то вы будете сбрасывать. Универсальная формула от того, в котором часу вы будете кушать или не будете кушать, это ну, ничего не меняет Интересное очень упражнение, уйдут отеки, лишние килограммы и целлюлит про лишние килограммы я вам уже сказала. отеки там нужно работать с опорно-двигательным аппаратом и смотреть, что там мешает полноценному оттоку жидкости. Касательно целлюлита я тоже могу снять отдельно целое видео и рассказать вам. Если хотите увидеть отдельное видео о целлюлите, пожалуйста, пишите об этом в комментарии. Но упражнение это бесполезно. отеки оно не уберет лишний килограмм. Целлюлит само собой. На самом деле у меня там есть еще больше сохраненных видео из ТикТок. Если вы хотите увидеть вторую часть этого видео, то ставьте этому видео палец сверху. А также обязательно смотрите видео, которое я оставила здесь. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока-пока!